Всем привет, друзья! С наступлением холодов многие из нас все реже ходят в походы или не ходят совсем, дожидаясь весны и теплых деньков. И в повседневной суете мы иногда забываем, что и для города есть интересное снаряжение, которым можно хоть немножко порадовать свою походную душу. На днях приобрел себе рюкзак от Red Fox, модель Long How, на 28 литров, для города и путешествий. Первое, что приглянулось мне в нем, это наличие большого количества карманов и удобства ношения. Но обо всем по порядку. Данный рюкзак сделан из материала Robic на 210 Денье, очень приятный на ощупь. Спереди имеется фронтальный карман с удобной застежкой. К слову, встречаю такую впервые. По бокам рюкзака по две стяжки с фастексами. На первый взгляд сделаны добротно. И по классике – боковые эластичные карманы, в которые помещается небольшая бутылка с водой. На наплечных лямках расположена грудная стяжка с возможностью регулировки по высоте и ширине. На данном рюкзаке есть и поясной ремень, который можно легко снять, если в нем нет необходимости. Особенно меня порадовала спина рюкзака. Сделали хорошо, анатомический рюкзак прилегает к спине идеально. Также на лямках расположены петли для пальцев, хотя я сомневаюсь в их функциональной необходимости. Ну и отделение. Их два. Основное и дополнительное. В основном отделении сверху расположен маленький удобный карман для наушников. Ниже карманы с клапаном для ноутбука и планшета, но я использую их немного не по назначению. Далее сетчатый карман на молнии. Тут добавить нечего. Переходим в дополнительное отделение. Органайзер. Большой сетчатый карман используют для документов и карт. В отсеке есть ремешок с карабином для ключей, ну и небольшой мультитул, куда отлично подходит. Чуть ниже еще один немаленький карман, легко умещается средних размеров блокнот. Разделитель для ручек не даст предметам письма затеряться в недрах рюкзака. Еще один небольшой сетчатый карман на молнии. Ну и последний отсек. Туда я кладу баф, перчатки или шарф, достаточно глубокий. Итак, резюмирую. Данным рюкзаком лично я очень доволен, а время выявит плюсы и минусы. Как он себе показал, напишу через некоторое время под роликом. Если вам было интересно или полезно, то подписка и лайк будут для меня лучшим комплиментом. На этом у меня все, всем спасибо и пока.